Всем привет! Сегодня у нас гайд на быстрый старт в игре Last Cloud Или же как правильно начать играть Первое. Решение проблемы с черным экраном Нажатие кнопки назад решит эту проблему на телефоне, либо же на планшете Или на другом устройстве, которое вы используете Второе. Прохождение сюжетки. Небольшого кусочка до первой гачи. Первая гача у вас сразу же появится, как только вы пройдете небольшой кусок, вас игра сразу туда направит. Далее, эту гачу можно реролить столько, сколько вам нужно. И, собственно, третий пункт. Это рерол гачи до момента, пока не выбьете один или несколько арков из ниже перечисленных. Фотографии этих арков вы видите сейчас на экране, так что вы разберетесь. Желательно, конечно, несколько, но один тоже неплохо. Персонажи любые, но чем выше тир, тем лучше. Ссылочка на тирлист будет в описании. Просмотр видоса в ивенте Доктора Стоуна и получение билета гаранта персонажа. Как только вы сделали уже все, что было выше перечислено, вам игра скажет «Молодец, человек, получи награду», дает она вам логин-бонусы, и вы их быстренько забираете в present. А потом переходите в коллап ивент «On Now», Нажимаете сюда и у вас запускается видеоролик, самый-самый первый, нулевой можно его назвать, который вам даст гарант билет. Далее, как только вы посмотрели, получили этот билет, переходите в Trading Space, Unit Ticket и покупаете за этот билет либо часть вторую, либо часть первую, в зависимости от того, что вы хотите. Я рекомендую все-таки брать билетик части первой, потому что здесь есть ген. Ген это топовый персонаж, э, тир 1 по качеству персонаж, я его выбил, собственно, на экране вы его видели сейчас, и могу сказать, что он действительно имбовый персонаж. Очень имбовый персонаж, поэтому рекомендую его выбить. Получили, обменяли билетик, дальше что? Вы не получили еще персонажа, заходите в гача и идете до нужного вам баннера. Часть первая. И часть вторая будет, скорее всего, где-то следующую. Либо перед. Находиться. Найдете. Здесь будет написано Тикет гача, часть первая, часть вторая. Ген Асагири. Рекомендую его все-таки вытащить из билета. Получили его, молодцы. Получили Кахаку либо Сэнку, сохраняйте также, продолжайте движение. Выбили все-таки Цукасу. Ну, в принципе, его можно оставить. Но я не рекомендую начинать вместе с Цукасой. Сукаса хороший персонаж, но из тех, которых вы можете получить, все-таки рекомендую получить либо Гена Сагири, либо Кахаку, либо Сэнку и Гена Сагири в приоритете. Далее, как только вы получили персонажа отсюда, получили, к примеру, Гена, если вы выбили Гена, тогда вы идете тратить кристаллы в следующий баннер. Вот в этот. В этом баннере вы должны получить с баннера следующий арк. Вот этот. Вот этот арк вы получили. Молодцы. Замечательно просто. Чем он хорош? Ну, как минимум, его атрибуты хорошие. Плюс вы получаете здесь замечательное умение, замечательное снаряжение вместе с замечательным умением для гена Асагири. Чем выше магическая сила, тем сильнее... Физические атаки будут. Плюс увеличение на 50% урона от магии науки. Получили? Замечательно. Рекомендация. Если вы выбили гена с билета, открывайте баннер вот этот вот ради арка. Не выбили за первый призыв реролл. Пока не выбейте. Это лучшая рекомендация, которую я могу дать по этому поводу. Но если вы ее не будете использовать, это ваше уже право. Далее, следующее, прохождение сюжетки до третьей главы, получение кучи кристаллов. Получили кучу кристаллов и возвращаемся сюда. Возвращаемся сюда. Теперь, теперь, после того, как мы прошли три наших главы, мы получили достаточно кристаллов, чтобы сделать один, два или даже три призыва, в зависимости от того, насколько далеко вы третью главу закончили. Я не помню уже сколько там всего, но достаточно много сыпет в самом начале. Если вы сделали все верно, как я вам говорил выше, то ваша нынешняя цель будет следующая: либо крутить лимитированный баннер за 72 часа, находиться он будет в Home под Library, здесь будет находиться кружочек такой с 72 часами баннером, он будет находиться, собственно, вот здесь вот под Library. Еще раз повторюсь: либо же, либо же выбивание LR Арка для Гена Осагили. Опять же, опять же, этот арк ему тоже отлично подходит. Почему? Потому что здесь второе по необходимости для него снаряжение, это в начале битвы 5% от Инта, от его показателя Инты, превращается в физическую атаку. Инта это магическая атака, Стрэндж это, собственно, физическая атака. Плюс самый высокий показатель у аксессуаров, 71 фактический, сразу же который дается. Это очень круто. То есть получается у вас ген Асагили, к примеру, давайте просто чисто в баннере посмотрим. Ген Асагили, сколько у него его атаки, инты? 1112. Из этого 5%, э, ну допустим он голый, пойдет вот, чисто вот таким. Без дополнительных бафов и так далее Тысяча инты 5% отсюда Умножаем на 3 И плюс еще 71, которые у нас есть Сразу Очень большой прирост Физической атаки Гена Сагири Рекомендуется прокачивать Либо как саппорта дебафера Тогда его качаем в магию Либо же Рекомендуется приоритете его все-таки качать как физического ДПС юнита, потому что он действительно очень много урона наносит и его все пассивки на отличнейший просто урон физический. Поэтому рекомендуется получить вот эти арки, чтобы вытащить оттуда из арк эза снаряжение. Как только получаете снаряжение, ставите его на гена Асагири, гена Сагири превращается просто в имбово... <смех> превращается просто в имбового персонажа Не знаю как его Имбовый просто, имбовый, ничего не поделать Превращается в сильного Очень сильного персонажа Наносит огромное количество урона И это реально круто Теперь э В зависимости от того, что вы выбрали Либо пункт А, либо пункт Б Если вы выбили пункт А Тогда выбиваете Байланда И или Лакбороса И или богиня Лили Бейленда показываю Вот он Вот такой старикашка Бейленд. Отличный персонаж Богиню Люли показать не могу Лакбороса показать не могу Однако вы на сайте сможете их увидеть Сайт также Тирлист прикреплю В описании к видео Если же вы выбрали Пункт Б Тогда крутите баннер пока не получится Этот lr арк при условии, что вы уже выше сделали все правильно. Получили LR Арк. Молодцы. Теперь у нас проходите ивент Доктора Стоуна. Скупаете там обменник, в первую очередь билеты на призыв персонажей и снарягу. Остальное по необходимости вашей. То есть, заходим сюда. Ивент. И здесь вы покупаете вот такие вот билетики. Вот такие билетики, такие билетики, такие билетики. Все билетики, короче, скупаете в первую очередь. Опускаемся ниже, потому что я уже скупил многое. И здесь снаряжение еще всего, по-моему, 5 снаряжений: это карбоновый щит, это секстант, э это катана, кахаку щит, и сюка шлем. Шлем, сюки. Как она там, суйка? Вот так, по-моему, ее правильно читается. Но в любом случае скупайте это Потом. Покупайте себе материалы для прокачки ваших персонажей, что вам необходимо, и качайте ваших персонажей. Рекомендация. Качать персонажа вашего, которого вы выбили, в приоритете одного только. Почему? Потому что это вам даст большой прирост к прохождению других миссий. Этот персонаж будет просто наносить огромное количество урона, и ваши другие персонажи, они просто как балласты такие будут бегать за вами. Можете даже одним персонажем проходить, как вариант, если все сделаете правильно, естественно. Далее. Далее. Как только вы прокачали своего персонажа, ну, настолько, сколько получилось, вы делаете следующее. Вот этот япон, кто уже рассказал. Для прокачки рекомендую либо Кахаку, либо Гена, в зависимости от того, кого вы выбили. Все равно вы Гена должны получить, а Кахаку как подарок. Любого из них вы получаете. После скупки магазина, билета и снаряга, начинайте фармить батарейки. Батарейки нужны для того, чтобы качать вашего персонажа дальше. Батарейки, но у нас требуются для чего? Для скупки душ персонажа что-то я промотал, сильно промотал они находятся вот здесь, вот они как вы видите я уже много достаточно скупил то есть от 9999 я скупил уже ну достаточно прилично, уже тысячу точно скупил душ <coughs> что мы здесь видим? души и призмы вам нужно будет сделать следующее важно Покупайте 3000 душ на каждого персонажа, которого вы имеете из коллаба, и на каждого персонажа скупайте по 2 его призмы. Это важно, чтобы прокачать его максимально. Даже если вы сейчас этого персонажа не докачаете, вы сможете все равно его докачать потом достаточно быстро, когда вы дойдете уже до момента, когда первый персонаж уже достаточно сильный, вы можете уже перейти на другого персонажа, чтобы его прокачивать, и... Это будет вам в плюс. Рекомендую все-таки Гена Сагили качать в этом плане. Он действительно очень толстый, очень жирный, такой массивный танк, дебафер, атакер. Прям реально очень сильный персонаж. Сделали бы ему еще лимиту собственный кап урона, так вообще было бы бомба. Но, хоть как-то же надо его... Ниже сделать. Но он даже без этого находится в топ-3 лучших персонажей игры. Плюс, последняя рекомендацию, которую я вам дам, это старайтесь подбирать скиллы своим персонажем по рекомендациям на сайте Тирлиста. Ссылочка опять же в описании будет. И качайте дерево обилити выбранного вами персонажа по максимуму для выставления максимального количества нужного вам магии и скиллов. Сейчас я вам покажу, что это такое заходим в юнита вот у меня к примеру гена сагири и мы сейчас видим скилл кост у него сейчас 79 и 79 плюс бонусные 4 потому что я выбил одну копию гена и получил дополнительно еще бонусный коэффициент небольшой плюс души на данный момент у меня осталось прокачать 5 очков а чтобы прокачивать Сами эти очки до максимума, ну то есть вы открываете, грубо говоря, максимальный лимит, но чтобы до него дойти, еще нужно прокачаться. И эти, максимальный лимит открывается с помощью Ability, а вот как раз таки, чтобы дойти до максимального лимита, вам нужны души. И вот души вы как раз таки сюда и тратите. Очень много, на самом деле, тратится душ. Сейчас вот давайте покажу 40, 41 у меня сейчас. Сколько требуется, чтобы сделать здесь сверху, на следующий. 15, 20, и вы видите, что по нарастающей идет за каждый уровень. Так что фармите, чтобы вам можно было прокачать вашего персонажа по максимуму даже после того, как ивент уйдет, Даже после того, как ивент уйдет. Ну а арки у нас разные бывают. Читайте вот здесь вот что у него есть, какие здесь у него пассивки, качайте до нужного уровня. И, собственно, это вам и поможет. Ставите, фармите и так далее Также, тринадцатый пункт Я его сюда не написал, но Достаточно важный тоже Проходя сюжетку, вы будете открывать Вот эти вот споты Вас сама игра научит этом, Этого Фармите золото Повышайте уровень Повышайте максимальное количество За золото там и за Синенькие души Повышайте это все Прокачивайте ваши хранилища, прокачивайте ваши споты для получения душ, для вашего дальнейшего использования, и радуйтесь жизни. Чем больше у вас их, тем лучше. Фармить ивент рекомендую следующим образом. Если у вас персонаж хотя бы один достаточно сильный, вы можете сделать команду следующую. Я специально снизил уровень арка, вот у меня, к примеру, Первого уровня, а так он шестого уровня. Я специально с помощью Edit Level изменил уровень. Для чего? Для того, чтобы максимально сэкономить количество тратью, затрачиваемых ресурсов на прохождение. Чем меньше тратим, тем больше сможем пройти. Логично. Такая вот у меня команда, я вот этого персонажа обычно убираю, нафиг вообще не нужен. Но если он есть, то почему бы и нет. Все равно он без арка у меня бегает. Этот арк у меня для прокачки арк эзер, этот у меня уже прокачан на 100%, поэтому я его не убираю. А так, если бы я прокачивал арк у этого, я бы убрал и этот тоже. Для чего это нужно? Для того, чтобы в миссиях быстренько прокачивались ваши арк эзер, только с приоритетом на 1, а не на 3. Плюс, чтобы быстренько э, можно было проходить и без затраты, опять же, маны вот этой вот. Это если вкратце. Всем спасибо за просмотр, надеюсь я очень понятно рассказал. П под конец, может быть, я вас немножечко запутал, но все-таки игра довольно запутанная по прокачке. Многие вещи я не рассказал в этом видеоролике, но самое важное, что вам нужно знать, я вам рассказал. Что ж, всем спасибо за просмотр, до новых встреч!